Упражнение три восемь. Кто мужчина, а кто женщина? Олег мужчина, а Зоя женщина. Кто муж, а кто жена? Олег муж, а Зоя жена. Кто мальчик, а кто девочка? Иван мальчик, Анина девочка. Кто брат? А кто сестра? Иван, брат Анина, сестра. Кто сын? А кто дочка? Иван, сын Анина, дочка. Кто родители, а кто дети? Олег и Зоя родители, а Иван и Нина дети. Олег, Зоя, Иван и Нина – это кто? Семья. Василий, собака Нет, кот Линда кошка Нет, собака. Где сейчас Петровы Дома Что уже скоро? Завтрак. Когда завтрак? Скоро.